С вами канал Звезды Ютуба! И сегодня у нашей мамы День рождения! Привет, Иисус. Сусик! Нашей маме 3... исполняется 33 года И она очень похожа на Лёльку сериала Девчонки И, и на Нюшу-певицу Она очень похожа на Нюшу-певицу и... Хотели и... сказать, что когда мы поедем на солнечную поляну Вначале у нас будет фотосессия Потом мы будем плавать Потом мы будем у кушать и... Сюда, сядь, А потом мы будем гулять И потом мы, мы будем Купаться, потом купаться, гулять. На лодке домой. кататься, да, да, На да. лодке кататься и на батутах прыгать. А потом приедем домой, и нас будет еще вечеринка. одна вечеринка. И мы уже приехали, наверное, на днюху. Да? У меня помада осталась. И девушки вон там на, на батуте. Мы на батуте. мы Сейчас на батуте скакаем. Да, батут, я очень круто. пошли за Да, в лес. В давай, давай, давай. мы уже попрыгали на батуте. Да, это очень круто было. А я же бориться буду... Привет! Пока! А это Борис. Привет! Пока! Борис! Привет! Привет! Супермен! Oh. Супермен не такой уж смелый. Да. Точнее Супер Китс или Супер Читан. Супер Супер Герл. Супер Герл! Это Супермен. На, снимай, это поймет ну нас на Супермен Все, все, мы пошли жрать, наверное. Сейчас мы вам покажем все, что мы приготовили. Точнее. Давай, Давайте, давайте, Я вот. Холодно, а я, а я уже. Сейчас мама заплатила на всех пяти человек безлимительных стратегий да на весь день. И мы можем ходить да, целый день на батуте, хоть Вон, он там. А, ну он там идет, идет. В общем, да, мы да, сейчас все да, да, будем прыгать да, на батуте. Да, ага. Да, это супер, да, мы покажем вам, как да, мы прыгаем. Да, Будет да, очень да, весело. Я я я я Я же не Дорогие подписчики, это, это для вас, вас. <связывая> никто не сможет пойти на эту выключить. Потому что мы его забронировали на весь день. Если кто-то придет, мы его просто гнем. И он уйдет. Да. Да. да. Вот наш батут. Красавчик. Только жаль, что на один день, но не навсегда. Хотя мы это тоже можем. Пушековы обманываем, мы ничего не можем. Ну, жена, пойдет, мы уже обойдут им и пошли на Алисе и Борису. Они будут сидеть, а мы будем приходить, Они будут паскатывать. Хорошо, все, иди садись. Все, Алиса, иди садись. На счет, раз, два, три. Раз, раз три. три. Али, я же могу камеру быть. Мы а, все нет! с вами прыгаем! Прыгаем, Наверное, вам не а, стеснится! Наверное, Это а, не а чудо а, стоп, стоп, стоп! Итак, мы э, сейчас перейдем. а батут не работает, конечно, перед ромашками. Мы его перейдем, потому что мы же его забронировали. Поэтому что батут не работает. Все! Прыгаем! Она догоните за нашей, а я за Аленой. Просто как а А эти двое просто отдыхают. А вот я, да. Я почти Алену догнала, а она все меня... Нет, я не догоню. Брейк. Все, все, раз, все. Раз, раз, два, три. Мой хвостик меня ударяет И он тоже... Ой. Ой, Мы зайчики. Да, зайчики. Да, да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Счастье! Да, смотри! Мы покушали и снова пришли на наш безлимитный бот. Замедли на всё, замедли на всё, замедли на всё, раз, два, три. Оба, чё вы все попадали, а? Это я втаюсь моей ноги. Что это? Что такое? Что такое? Ты почему? Бастера. Сейчас я буду бегать. Ты сейчас голову Хотела, смотрите, ложись. Смотрите, ноги. Алена, ложись сюда. <св긴>. Сюда, где я покажу. Вот. да. Сейчас тебя смотрите. Это я. Быть или не <связи> быть, давай. Быть или не быть? Во <связи> в чем <общем>, вопрос? <связи> Путала, Блин, быть или не быть? <связи> вот в чем вопрос. <связи> в чем смысл жизни? Не понять. Быть или <связи> не быть? Вот в чем вопрос. В чем смысл жизни? Ни Настя! Настя. или не быть. Вот в чем вопрос. В чем смысл жизнь? Не понять. И мы сейчас идем за мороженое. За рам... Настя. На кломбир белый. Настя. А у меня кактус. Ну, это как мохито. Кто знает -то мохито, а тот знает. А там пучки там у тебя. И наконец-то ушли эти дети. Они вон с Юлей. Что? И мы сейчас... Уже э, снова на Патриоте приезжаем, как всегда, же Безлимит. Какой-то мальчик к нам подошел и, и спрашивал насчет нашего канала. И ему стало интересно. Мы сказали, как он называется, и он теперь будет смотреть наш канал. Да! Купаться! Купаться! Это холодная, да? Она очень красивая, смотрите! Да. Боже, она белая, желтая, красно зеленая! На там мне это не видно, но это, это очень красиво Да. Дэш? Да я Да. Скажи на камеру хорошо. Инвью давайте. А, интервью. Э, что у вас там происходит на маминой гнилхе? А, ну тут очень круто. Мы тут сейчас будем скоро, я не знаю, наверное, казаться на лодках. Мы уже попрыгали, мы тут очень круто, мы. Самое главное, тут есть еда. Да. да. Что вы можете сказать нашему маме ключ? Я могу сказать, тут очень весело, потому что тут батут, еда и все бла-бла-бла. Камеру смотрите. В общем, здесь очень весело, потому что здесь есть батон, цвет и мальчик. Мам, а сколько Побери! Побери! Раз, два, Побери! Побери! Побери! Побери! Побери! Побери! Побери! Сейчас, сейчас, два, три, я не могу, я выхожу, Алена, круто, я не могу. Класс. Мама, вошли. Вошли. Класс, Вот этим Классно. Да. Давай. Раз. Ты еще раз, да? Иди. Иди. <свят> Девчонки, назад, назад. <свят> Класс, улыбка. И сейчас мы идем на Крутую гору На эту гору Побывали на горе Неудачников Где упали Алена и Маша Ради вас мы снимем еще раз Бежим! Бежим! Ну вы конечно будете сидеть на сухой Или на чем мы там сидите Для нас например Мы уже начинаем Вот с этой горкой мы скатимся. А, ты снимаешь, да? Давай, прыгайте! Раз, Люди! Раз, два, три... Я сейчас нахожусь на зоне вот этих пэй. Палаток, скамеечек... И я на батуте! Мы прыгаем вместе. Раз, раз, раз, <сёплодо> два, раз, два, три. да, да, да, да, да, да, да, на да, да, да, да, вот на на сейчас открыли, это... раз. Ой, сейчас, минуту, можно? Нет, нет, я пока считаю. Не а не получится, Нашей маме подарили... Подарок вот такие прекрасные цветы. Потом ей подарили еще цветы, а мы ей подарили рамку на трех персон, то есть маму и мы с Аленой. и а, это, Маша подарила фруктницу ей. Да. И сейчас к нам приехала уже такси и мы едем домой. А и нет, будет дискотека. Мы взяли он чашечки для нас и мы купим детское шампанское. Мама, детская. Детская. наша мама, она самая красивая. Идеальная мама? Не, ну мы понимаем. продвинутая мама. Нам так сказал мальчик сегодня. Да. И нас? Нас как какая-то тетя, которая с батута. Да. Сказала, что нас знает, смотрит наши видосы. А ты ты меня снимаешь так? Это меня смущает. Прячься. Ай, Алена, Алена, знаете, позов вчера, короче, в четверг, Алена такая заходит в комнату. Сейчас, подожди, стой. Девчонки! Ну все, выйдем вся на дискотеке. Поднимает! Поднимает! Это не надо было шерчить, это просто поднимает. Просто поднимает. Сюда. давай поднимай. Круто! Они все волосы. Ну дай вам следить! Ай! Потом здесь Саша. И Пика. Это Саша. Одевайся. А, а, а вот Вика. Виля, скажи привет. Скажи привет. Привет. В общем, увидимся на вечеринке. А здесь с праздника? Нас, может, на смужке. На смужке. На смужке. На смужке. это смужке. На смужке. На смужке. На смужке. На смужке. У нас все На На Потому что, покажите, какая винистерка. А мы тут, а это... А, винистерка. Видите, мы вначале подумали, что мы тут будем на шашлыки жарить. Вот ага, как Ну, я как бы не хотела здесь это Видите? делать. И вот скоро мы с такси дойдем в отель. Здесь, э, походу, отель. аку -маркет. в общем, и комнатам. Здесь, походу, шамбанское и всякие вкусняшки. Попрошу маму дать 100 гривен. Нет, это, походу, отель. отель. Видите, комарики? Да. И отель. Некоторые спят, Итак, мы едем в такси. Да, в такси едем. У нас Класс. самая модная машина по да. и молодой и мужчина. Но он женат. Мы увидели ну, И сейчас мы едем в по командит покупать нам вкусненькую. И мы да. это нож будет не Можно булечку? Да, да. не забываемой. Магазин. Много интересного, как мы готовим, кушать, как мы режем торт, как мы будем веселиться, в общем, будет круто. И вот у нас у каждого по розовой и белой, э, зеленой и белой и сол, и желтой и белой. И Красиво. чашечки. у ну, нас моя зеленая, Алена на белая, а Маша на, это, фиолетовая. фиолетовая. И компьютер, конечно же. Да, без а, а где она?